Добрым подписчикам и гостям, я Джетли, и сегодня я покажу вам, как я рисовала не то чтобы очень давно Но все же Потому что очень давнешние рисунки я что-то не нашла Но как только я найду Я обязательно сниму об этом видео Потому что это очень негржачно Я считаю Ну там забавные рисунки да есть вот, у меня там была целая коллекция на такую-то тему. У меня был персонаж, который я постоянно рисовал, как он сражается. А, вот. И я назову это видео, как я раньше рисовала. Это видео я назову просто как я рисовала. И давайте начнем. Начнем мы. Ну вот видите, вот этот рисунок, да, это был нарисован в 2014-2015 году. по в 2014 все-таки. Это был нарисован не так давно, не так давно, но в пределах года, в общем, как бы 2019. А остальные рисунки за мной – это рисунки моих подписчиков. Они просто прекрасные, Я считаю, они висят у меня на кровати. Я когда просыпаюсь или когда мне не спится, я на них смотрю и мне становится сразу так хорошо, такой юнненькая. Вот. Не все рисунки у меня в хорошем состоянии, потому что я считаю, что, ну, типа, не все рисунки мои заслуживают хорошего к себе отношения, потому что кто-то дорисован, кто-то брошен на половине <laughs> и прочее, в общем, ну, так. А, возможно, вам некоторые не будет видно, поэтому я буду подносить поближе. А, будешь фокусироваться? Это я делала маме зарисовку того, как... Как должно что располагаться в одном ресторане, она мне просила. Вот. А начнем мы с альбомчиков. Начнем мы с альбомчиков. Вот. И а, так тут сразу смотряется. Это я рисовала, что я хочу сделать. Видно? Не видно? Я надеюсь видно. Вот, то есть просто с карандашиком. Вот, видите, у меня альбом даже куда-то попал. Из него листочки упадают сейчас. Вот я им шуршу. Это я хотела сделать костюм такой. Вот, возможно, его даже сделаю. Но все к этому ведет. Так, тут просто лапочка, лапочка нарисована. Такая, ну след о том, что следочек тут и рисовала картинку своему бывшему вот, потому что он ассоциировал себя с волком а, вот так, это неинтересно тут просто какой-то кошак Набро... Ну, набросанный Недорисованный кошак Я раньше хотела рисовать Видимо из этого такую какую-то делать Тут тоже недорисованный Лев Возможно, кстати, его я дорисую Поэтому я Отложу это Еще альбомчики такой мне постарей Альбомчик Возможно, вот этот Да, скорее всего, этот Сейчас надо найти. Ну, кстати, у меня тут столько пустых листов. Вау. У него еще можно рисовать. А! Кошечка. кошечка кошатку. Следующий рисунок это то, что стоит у меня... Ой, справочка выпала от врача. То, что стоит у меня на аватарке на данный момент а может уже не стоит на аватарке канала ну посмотрим это по крайней мере я с нее рисовала фотошопе типа ну я и фотошопе раскрашивала вот эта вот девочка типа типа я вот вы скажите, пожалуйста, какая аватарка им интереснее? Та, что стоит у меня на канале, или то, что я рисовала? Ну, то есть, обработка в фотошопе или рисунка руки? Это я себе хотела такую бжд-шку забацать. Он тоже не рисовала. Я не знаю, насколько это видно. Мне кажется, следующее видео о моих рисунках я буду делать исключительно без своей, без своего лица, без своей морды лица, да. Вот, и просто буду озвучивать. Потому что, как-то, ну, как, -то, как -то не... непонятно. Я думаю, вам не будет видно некоторые работы, а это очень плохо, потому что видео как раз не обо мне, а о моих рисунках. Это тоже недорисованное Сейчас вы будете видеть много недорисованного Потому что, ну, альбом такие И это тоже кошатинку Кошатинка, недовольный Тоже для татухи Хотела Но не получилось, ладно А сейчас вы увидите Кое-что дорисованное Но то, что надо подтереть И немножко подправить снова это булочка. Булочка, булочка. Это надо показывать долго, потому что все-таки свет тень тут сейчас немножко хромает, потому что оно все затерлось. Затерлось, может хранить все в альбоме. Я себе штанишки рисовала вот, он типа похоже Шила, но поняла, что чтобы так было Мне надо еще худеть и худеть Это было еще в 2016 году И я сейчас очень далеко ушла От этого Ой, сейчас будет немножко ротики. Капелька Чуть-чуть Но это тоже не дорисовано это я надеюсь, YouTube меня не забанит за сиськи, типа. Вот это, короче, типа демонесса, которая ни хрена не дорисованная, но которую я хотела бы дорисовать. И она должна быть в окружении типа глаз, не говори. совеча, там, где должна быть, должна быть внутренность и грудная клетка. Я думаю, тут и так все понятно. Это Дракошка. Дракоша. Тоже эскиз к татухе. Вот еще один эскиз. Ой. Вот еще один эскиз. Тоже это перевертыш. Он планировался на руку, но не мне, а кому-нибудь еще. А почему он, собственно, и нет? Если да. Это одна из моих любимых картинок, которые тут есть вообще. Сейчас покажу. Сейчас как покажу. Так все упадут. Так, сейчас она у меня есть в фотографиях ВКонтакте. По-моему, по-моему, должна быть. Вот. Могу показать еще чуть попозже. Нет, я просто развлекалась, потому что делать было нечего. Не повторять это слово было делать нечего. Вот. И я тебе рисовала. Это я рисовала каким-то карточкам, которые мне так и не показали. Вот такое вот существо странное. Мне сказали просто типа нарисую, что первый придет в голову, я нарисовала. Так, тут я начинала рисовать череп, тоже нарисовала. Ну и последняя это вот такая вот испуганная барышня, испуганная. Иногда я беру себе а на целый цен я думала мы будем Снимать, снимать гораздо быстрее Но я че-то притомилась уже, ладно У нас еще один альбом Это, как вы понимаете, медуза Я надеюсь, фокусируется камера на всем этом А это череп типа. Тоже рисовала эскизик, мне понравился. Это я рисовала победителей в группе со своими стихами, тоже там выкладывала. Вот. это вот потом тоже начинал еще один эскиз рисовать но потом подумала, что он какой то стрёмный и типа бросила забросила его. Бросила, забросила и все забыли сосу понятно что это. Это типа девочка-кошка, у которой вместо мозгов мороженое, и их едят ложкой. Это я рисовала, какой должен быть грим у демонов в клипе, но потом все равно это переработала, и я думаю, что мы еще все-таки над гримом поработаем. Может быть, я сама люблю делать грим. Но он будет не такой эффектный, типа какой у гримеров. Так, это у меня еще одна. Это что у нас? Это у нас все эскизики на татухе. По-хорошему я не должна их вам показывать, но, наверное, я их никому же бить не буду, поэтому пофиг. Если хотите, конечно, кто-нибудь может выкупить какой-нибудь эскиз, там рублей за 500 я его нарисую, по вашему желанию все это насколько я помню тысячный подписчик моего канала и она скорее всего уже отписалась меня давно ок куча пустых листов куча пустых листов просто а нет есть еще миниатюра. Вот такая я сейчас грохну с кровати, боже мой. Да, я все снимаю на кровати, если кто не знал. У меня очень маленькая комната, в которой я могу все снимать. Поэтому вот так вот. Это тоже эскиз для татухи. Насколько я помню, как-то так смотрится, что ли. О, ну, как-то так, в общем. Может наоборот. Может, вот так вот. Ну, в общем, вот такие пироги. Типа узоры я тоже делать умею. На самом деле. Теперь у нас ждет стопка миниатюры, которые я рисовала. Знаете где? Знаете где? Видоскина. Это институт, в котором я училась. Ну и, собственно говоря, не доучилась. А, извините. Это мои подсолнышки. Извините, они на мятых листах, потому что я особо после того, как оттуда ушла, не следила за ними. Подсолнышки. Знаете что можно? Можно я вам не буду это показывать? Потому что здесь вот такая вот кипа. Если просто кто-то захочет, я это включу в видео, как я раньше рисовала. Потому что, ну, серьезно, нереально, я покажу вам некоторые только. Некоторые мои заготовки, они на твердых листах, их гораздо меньше. Ладно, еще парочку. Вот, но все остальное, я думаю, вам как бы неинтересно будет смотреть. Хотя вот это, возможно, а, нет. О, там просто зарисовки природы, зарисовки всяких отдельных растений. А я вам покажу только то, что сочла нужным, Ну извините. Но я надеюсь, вы меня поймете, потому что такую кипу нереально показывать. У меня сейчас камера еще сядет, и я буду снимать это видео два дня. Это стрекозы. Я не помню. А, нет, я вспомнила. Это просто два вида стрекоз. Не знаю, сфокусировалась или нет. О. О, боже. Простите за грязьку, но у меня хранилось она в не очень хороших условиях. В общем, это надо смотреть так. Сейчас. Это вариации цвета моего проекта, который... У меня, по-моему, был в первый год. Я ему еще написала, к нему еще написала стихи, или на второй год не помню. А, в общем, вот по два варианта на каждый, на каждый. И забыла. А это еще были вариации шкатулки, будет на шкатулке и вот. В общем, я тут рисовала ящериц, хамелеона. Если кто не понял, я постараюсь это все поднимать очень медленно, чтобы вам было заметно, чтобы камера сфокусировалась. Вот, если не будет заметно, вы мне скажите, пожалуйста. И, наверное, я просто в Инстаграме выложу фотографии отдельных частей нога затекла. Затекла. Вот, это тоже проработка. Вот, тут, конечно, качество будет страдать по передаче, но ладно. Ладно уж. Вот, и вот это вот, вот это вот мы и выбрали, потому что там была стрикоза. Вот, и еще раз. Чуть-чуть. Вот, получился у нас вот такой вот вариант. Тут проект, бла-бла-бла, все дела. И стих. Вот. А называется проект на тему романтический пейзаж на обрыве «Одинокая сосна». Ой, сорян. Вот, и вот такая вот под него должна была быть чекотолка коту к тасканию. В общем, такие дела. Я не знаю, насколько вам было интересно это видео. Я предупреждала, что видео о моих рисунках это на самом деле дичь. Ну, причем такая дикая дичь. Вот. Я хотела вам показать, как я рисовала раньше, но, увы, я не могу сейчас в данный момент, потому что мне надо опять делать уборку. У меня опять из-за нехватки времени не хватает время на уборочку, поэтому простите, пожалуйста. Я, Если вы будете готовы к этому, если вы захотите, вы мне скажите об этом в комментариях. Я поищу старые альбомы и сниму просто на них, ну типа, обзор с комментариями. Вот. А так, в общем, вам спасибо большое за просмотр, потому что, ну, просто потому что это очень важно для меня, то, что вы со мной остаетесь, то, что вы на меня подписаны, вот, то, что вы приходите на мои стримы, и мы с вами общаемся, тоже очень здорово, кстати, о стримах я предупреждаю в своей группе обычно, но не всегда, правда, в последнее время не всегда, в последнее время они у меня внезапные. Но теперь буду снова предупреждать. Вот, вам спасибо большое за просмотр еще раз. И всем удачи. Всем пока.